Итак, эффект омоложения. Дыхание, обертывание, никаких физических упражнений, потому что это нагружает. Нужно наоборот убирать физические упражнения, а также как можно больше спать. Согласила спортмогила где-то с этим согласен. Серьезно. Тем не менее, если надо вам какой-то тонус, то можно делать это так, чтобы это выглядело в виде мягкой йоги или в виде мягкой, не мягкой, очень мягкой пробежки. Поняли? Но никак не... Если вот это ахуха, вы проживете немного. Потому что это все нагрузка для сердца это все очень тяжело. Естественно, делайте все мягко. Нужно ли взрослым людям делать гимнастику? Нет. Потому что у меня есть такая женщина, ныне покойная, да? Вот, она показывала своей внучке, смотри, ты такая толстая корова, я тебя сейчас научу делать колонетик или как, ну, йога, да, я тебя сейчас научу. Надо делать вот так. та та та та та та та ей 80 лет. Та-та-та-та-та-та. И сделала так, хрусь, и после этого, что болело, что чтось заболело, что заболело, пиду завтра до на мануального терапевта. Мануальный терапевт. Что, завтра еще надо прийти. Ну блин, что ж такое, все хуже и хуже, все хуже и хуже. Так надо уже бегом идти делать, делать рентген. Пришли, сделали рентген, а обследовались с Чернобыльской. И говорят, это у вас на бедре нарост. Это у нее перелом просто и сверху мозолистое тело. Ей говорят, это у вас нарост, онкология. Давайте облучать. Сделали бабушке облучение, сделали ей две с половиной тысячи единиц метадонта да? ну, трихопола это как съесть 600 пачек трихопола да? вот после этого лежит она зеленая уже не шевелится и говорит а бедро как болело так и болит я пришел говорю давайте сделаем еще раз рентген только вот так сделаем рентген после этого сделали рентген а там перелом шейки бедра я говорю а зачем надо было делать химиотерапию вы мне можете объяснить после этого зафиксировали ей ножку намазали оливковым маслом вместе с касторовым маслом, который имеет эффект заживления переломов. После этого несколько дней прошло, она говорит, надо же, мы не легче. Ну, конечно, тебе легче, мы тебе ногу зафиксируем, же ж ты страдаешь-то. Но ну, а до этого химиотерапию успели сделать, еще и ее туда жахнуть лучом. Конечно же, как оно там зарастет, если перелом обжечь. Ну конечно, будет вдвойне хуже. После этого, что там не были, там не были, после ожога образуется рубцевание тканей вашего перелома. Какой-то кошмар, прям. Естественно, если вы взрослый человек, не хорохорьтесь, какие гимнастики. Китайцы ходят так, если он взрослый, он уже вот так ходит. Понимаете, еще и вот так ручки держит. Почему он вот так ручки держит? Носит кишечник, чтобы не расстряхивать это все, понимаете? Чтобы если упадать, то на попу назад. А и упал, да? А вы? Джим, Джин, после этого падаете вот так. И ломаете все, что, куда вы падаете. После этого, а что же я такая вся больная, вся поломалась? Надо, вот так надо ходить в 40 лет. Вот так 50, вот так 60, вот так 70. Вы же не пугай, Нет, надо так ходить на полусогнутых, Почему? потому что если вы будете падать, то упадете уже вот так Только зима тренируйте ноги и ходите уже вот так Одна нога вперед, понимаете? Так, чтобы было удобно, серьезно А вы зря смеетесь, я вам говорю это серьезно, вот зря смеетесь, потому что Именно для женщин в зрелом возрасте перелом берцовой кости может обернуться в дальнейшем к смерти, лежание и после этого смерть, отек и там так далее. А что вы думаете, я бы это говорил, если бы я не видел этого? Слушайте, так лучше уже ходить на согнутых ногах, чтобы все смеялись, чем упасть и сломать эту ногу. нахрен. А вам никто не говорит, как ходить зимой. А вы при этом приняли витаминов или приняли 250 граммов, да, и после этого у вас вы хорохоритесь. Я еще такая молодая, всем тут покажу. Танцы, танцы, да. После этого домой пришли, большие...